всем привет дорогие друзья здравствуйте мы продолжаем серию интересных эфиров серию развлекательных эфиров беседы с интересными людьми и сегодня у меня в гостях очень интересные люди прямо э, люди э, Жизнь которых для меня является всегда загадкой, это популярная певица нюша и ее супруг Игорь сивов. Вы задавали как всегда интересные вопросы. Вы сегодня королева, которой все можно. Олеся, спасибо большое, мне всегда все можно. Ну как, с относительно недавнего времени, да? Конечно, было время, когда я оглядывалась по сторонам все время и думала, а можно ли мне это? А потом открыла чудесную формулу. Оказывается, мне все можно. Так же, как и вам. Здравствуйте. здравствуйте как я рада вас видеть ура взаимно. взаимно но ты рассказывай мы начали тебя тоже слушать так что ты рассказываешь вам слушаешь. тоже интересно да Конечно. Я, я же работаю над собой постоянно да и слушаю всяких умных людей как правильно себя продавать и вот если ты не можешь за 30 секунд рассказать о себе то значит ты занимаешься чем-то не тем, или ты что-то о себе не знаешь. Так вот, я занимаюсь, пропагандирую разрешительную психологию, вот, разрешающую психологию, совершенно так. Позволь себе быть счастливым. Можно все? Вот как-то так. Поэтому всем все можно. Я поэтому, и поэтому сделали эту масочку. Секунд, ты уже можешь за 30 секунд представить полностью себя. А, да, конечно. Я тренировалась и могу. Вот. Ну, это кстати, 30 а, секунд. Я всегда думал, минута. Ну, вроде бы как считается, что если вы в лифте встретились с инвестором каким-то, да, и вот обычно это занимает там, от 30 секунд до минуты. Лучше кстати, уметь уложиться в 30 секунд. Нас, <laughs> вот. знаешь, Можно, конечно, раз... Да, когда я учился в Сколково, у нас был такой ну, кейс, и один американский у нас э, профессор, как раз вот такая ситуация была. Представьте, что mm -hmm. вы едете с инвестором, значит, у вас э, есть уникальная возможность, у вас офис там на девяностом этаже, лифт полный, и вот значит на девяносто пятом все выходят, и у вас остается пять этажей, лифт скоростной, и это буквально доля секунды. И вы понимаете, что эти доли секунды, это значит, вот что значит, русская э, смекалка. 98 процентов в группе ответили, так я на стоп нажму и все. Прижму и Я не кнопку нажал. Да, да, пожалуйста. Так тоже можно. Можно, можно. Можно все абсолютно. Дорогие. Я думаю, что нам нужно немножко сейчас наших слушателей и слышателей вообще вести в курс дела, а то они подумают, что мы сегодня хотим рассказать, как привлечь финансирование за 5 минут. Да, видите, как случайно, да, я всегда говорю случайно в скобках, разговор наш начался в эту сторону, да, хотя совершенно не планировали. А может быть, комментарий отключим пока? Не против? Или не Нет, да, без проблем сейчас мы отключим, знать бы как. Значит, смотри, надо нажать на комментарии, и там будут три точки, по-моему. И на них нажать, и там будут отключить комментарии. Выключить комментарии, точно. Отключили. Дорогие наши, не мы вас любим очень. Мы вас любим, мы знаем, что вы пишете нам комплименты, прекрасные слова. Рассказывайте, какие мы чудесные. А вопросы пишите под постом. Моим да? последним, которым я просила задавать вам вас вопросы, я с другого телефона буду их читать. Конечно. Я вопросы, я в любом случае буду ориентироваться на эти вопросы. Конечно. Но, конечно же, я хочу спросить сначала вас о том, что интересует меня. Правильно. Я же затеяла всю вот эту вот историю для себя. Да? Сидим в карантине, скучно. Не с таким большим количеством людей общаешься. Я думаю, а как бы мне развлечься, значит, поговорить о жизни с интересными людьми? Думаю, чего я только одна буду этим пользоваться? Да? У меня же есть прекрасные, думающие, самое важное, думающие подписчики, которые занимаются собой личностным ростом, и им, конечно же, будут интересны эти вопросы. Ну, и вот такой первый вопрос у меня. У меня с детства, прямо с детства, есть такое убеждение, что, если человек творческий, если это певица, а тем более, если это известная певица, популярная певица, то никакой личной жизни. Да? В каком плане? Постоянные гастроли, какие-то проживания в гостиницах, а тут и семья, еще и маленький ребенок. Сколько вашей дочери лет, кстати? Ну, какого да, она полтора возраста? Годика скоро полтора годика. Полтора годика, совсем да. крошечная, да? Как? Да, как? Да, как? Да, Когда да, жить? Да. Часто да. понятно, сейчас вот ты дома сидишь, а вот, вот как? А, на самом деле, я тоже всегда задавалась этим вопросом. И перед тем, как создать в своей жизни такую ситуацию... В которой я уже сейчас нахожусь, uh -huh. я вдохновлялась примерами uh, таких вандер-вумен, uh, которые, uh -huh. uh, в общем-то, окружают нас в Голливуде, артистки, да, uh, как Дженнифер Лопес, да, которые успевают действительно все. Uh -huh. И uh, в моем мире тоже долгое время существовало убеждение, что можно uh, либо иметь uh, как бы определенный успех. Вот в одном направлении, куда ты направляешь mm -hmm. свое внимание, а, то есть убеждение звучало, что ну да, успех можно иметь только вот в одной сфере жизни. И мы всегда еще смотрим определенные фильмы на эту тему. Где показывают тоже таких несчастных там, руководительниц огромных компаний, у которых там, ничего с семьей не получается, но то ну, огромные успехи там, в своем деле. И, конечно, долгое время я тоже жила такими понятиями, пока моя жизнь не поменялась, потому что дали ключик и сказали, что можно по-другому. Можно, да. Да, да. Но искренне внутри всегда у меня было все равно ощущение того, что если есть такие примеры, Uh -huh. Вокруг есть такие женщины, которые совмещают, успевают совмещать все, умудряются совмещать все. При этом еще обалденно выглядят, действительно столько излучают энергии, что кажется, что там она провела концерт, сейчас она еще будет второй концерт проводить, потом еще приедет семье ужин приготовит, еще там что-то сделает. В общем, такие вот вдохновляющие примеры, конечно, они заставляют задуматься, а все ли в твоей жизни Uh, правильно, почему ты uh -huh. себе не разрешаешь так же, То есть, ну что uh -huh. мешает, ну и, собственно говоря, я спустя время уже поняла, что мешает -то убеждение в голове, что у меня почему-то так не может быть, а вот почему и дальше, мне конечно было интересно, вот эти причины следственной связи, uh, почему вот и так, и так, а у меня почему не получается, значит, есть какая-то проблема, причина, uh, причина во мне, да, не проблема, uh -huh. но причина, uh -huh. которую можно разрешить и как только ты поняла что все в твоих руках у тебя прям все сразу изменилось или про проходил какой-то э, период становления осознания этой ситуации как вот или оно все по щелчку вот так у меня вообще в моем личном случае э, mm -hmm. еще до того как я узнала что такое убеждение э, я просто интуитивно очень сильно хотела у меня было большое желание чтобы так было и mm -hmm. э, э, я понимала, так как моя жизнь в целом с самого детства строилась на определенных мечтах, э, я, как и все детки, в детстве мечтала, и мечты были совершенно удивительные, интересные. И когда эти мечты потихоньку воплощались в жизнь, даже самые какие-то запредельные, это, конечно же, давало мне новые силы да, на воплощение новых и новых мечт. И вот то, что касается, конечно, быть везде и успевать все, это, наверное, тоже можно отнести к такому пунктику да, мечтаний, mm -hmm. что ä, быть похожей на Wander Woman, <сёстить> сочетать в себе какие-то несочетаемые э, вещи. И у меня всегда просто было еще желание э, быть лучше себя вчерашней. Да, это мотивация. <сёстить> да, супер. Работаешь над собой каждый день, я так понимаю. Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, конечно. И э, меня заставило пять лет назад. Вы не Ну, я условно говорю, заставило меня задуматься, что нужно работать над собой. Вдохновило, любимый. Я ну да, ты меня вдохновила, а я сам тебя тогда, тогда мне пришлось себя чуть заставлять, а потом уже да. Вот смотрите, да, как интересно, а, Нюша, ты говоришь, что у тебя же не было цели выкрутить Игорю руки, чтобы он изменился там как-то, да, и как-то по-другому себя повел. Игорь, а у тебя такое прямо, а, ну, чувствуется напряжение, ты себя тогда чувствовал напряженным, да? Конечно. Что... это мало сказано напряженным, представляешь, а, но ну, по большому счету это мне было 34 года, на 34-35 лет. Mm -hmm. Я довольно-таки уже серьезно сформировав, сформировавшийся э, человек со своими определенными э, уже стереотипами самое главное, программами, да, которые 35 да. лет со мной были. Конечно. И здесь, когда я поменял свою жизнь там, на 180 градусов, э, я понял, что да, со мной любимая женщина, и все. Но здесь мне так раз, и на блюдечке говорят, слушай, ну то, что ты меня любишь, и я тебя люблю, это не является потолком, да? Вообще потолка нет, надо же как-то дальше развиваться, найти вот эту вот самую изюминку классную, чтобы мы могли вместе развиваться. И тогда для меня, конечно, было, что значит вместе развиваться? Ты работаешь, я работаю, сейчас дети, ну вот как бытовуха, да, то есть для меня mm -hmm. такая бытовуха. Развитие не в выс, а вширь, да, вот-вот. Mm -hmm. Дома, yeah. там, не знаю, работа, много компаньонов, какие-то дела, дела, дела, куча дел. И потом, конечно же, когда я освободился, потихонечку начал освобождаться, у меня раньше был отпуск 7 дней в году, и то не обязательный. И потом, спустя время, когда я понял, что я сам хозяин своей жизни, автор своей жизни, я, говорю, вот, я понял, что мы э, можем сами себе ежедневно делать выходной. И многие сейчас спрашивают, а когда вы ездите в отпуск? И я всегда люблю отвечать. Вы знаете, у нас нет такого понятия отпуск. У нас есть желание, да, у нас есть время. Сегодня мы mm -hmm. бы желали поработать, а во время работы вечером встретились и его друг другу сказали, слушай, а что ты делаешь там, вот какие планы, а вот такие, а может быть слетаем, а поехали. Mm -hmm. И вот это mm -hmm. такой поток жизни, и когда ты его ловишь, это, конечно, круто, но мне было тяжело. И вот, конечно, благодаря тому, что, как бы это ни странно звучало, естественно, твой партнер тебе предлагает, да, и как ты это воспринимаешь. Конечно же, тогда... Я мог не, воспри... не воспринять, но я видел в ее глазах такую уверенность, такую мощь, что мне казалось, я тоже хочу такую уверенность и такую мощь. И я четко осознал, если я не буду э, так же вместе с ней расти, то она-то оторвется. Ну, я как-то, знаешь, где-то у меня это вот проскользнуло. Это да, хотя mm -hmm. я никогда этим не занимался тогда, но у меня проскользнуло. Она может далеко очень оторваться, и у меня не будет просто даже времени догнать ее. Ну, вообще, mm -hmm. я думаю, любимый, ты можешь рассказать чуть более подробно просто ситуацию, в которой ты оказался, потому что, правда, это такой непростой переломный момент, я думаю, есть в жизни каждого человека в определенном, в определенном возрасте, так или иначе, обстоятельства начинают резко меняться, да? мы называем это по-разному, кто-то называет переход, там, вибрации Земли, кто-то говорит о том, что... Uh, там, это кризис среднего возраста, да? То есть, да, бывает, но... что, да, у людей жизнь начинает просто там рушиться на глазах, причем uh, во всех отношениях, и uh, спустя как бы время мы сейчас уже понимаем, что это говорит о том, что полностью мир хочет, чтобы твоя жизнь сейчас пошла в рост, чтобы ты пошел в рост, то есть вокруг создаются как бы некомфортные, мягко говоря, обстоятельства, ну, и да. у тебя существует два выбора, либо ты деградируешь, либо ты начинаешь расти. И а, ситуация, которая пришла вместе со мной, а, ну как бы я ее называю вдохновляющей с точки зрения, mm -hmm. да, своей позиции, а у Игоря это было, правда, конечно, такое, что я как бы заставила, но, на самом деле, это не я, а в моем лице жизни, вместе с ситуацией, которая сложилась, вывели его конкретно из зоны комфорта, из той комфортной жизни, в которой он находился, да, там, и... Но он, я тогда думала, что он это своей воле. Да, то есть, как бы, и, то есть, просто, мне кажется, это очень интересная история, если ты расскажешь, что Я могу сейчас рассказывать нас еще Расскажи, расскажи. Очень интересно, потому что я прошу прощения, я вот, да у меня мэм, который сейчас гуляет по интернету. Ну вот, мы вышли из зоны комфорта, коучи. Что скажете, да, что теперь со всем этим дет? Елки, да, это же классно! Поэтому, Игорь, я хочу поделись, пожалуйста, своим прекрасным опытом, когда тебе казалось, что что-то происходит не, не так, тем не менее это стало подарком для тебя от жизни. Ну, ты знаешь, у меня, не знаю, как у многих, но все таки наверное, у людей уже, особенно у мужчин, если тебе за 30, и тебе жизнь как-то подносит определенные моменты, ты их не видишь, не слышишь, то тебе, конечно же, поднесут так, что тебя выведут на самое дно, Именно не в плане материальном, да, не в плане каком-то э, красивой картинка а именно внутреннего состояния, внутреннего, тебя закинут на самое дно. И вот на самом дне, э, это был 2015 год, 2016 год, когда я ну, просто вот на 180 градусов да, поменял, хотя я маме всегда говорю на 360, она говорит, как-то туда же пришел. Mm -hmm. Я говорю, нет, я говорю, я обернулся, посмотрел все вокруг и встал на место. И поэтому я mm -hmm. говорю, что на 360 градусов моя жизнь повернулась, я посмотрел, встал на ту же позицию и пошел дальше. Когда у меня была карьера, да, работа, э, все четко шло, 7 дней шикарных отпусков в году. Вот, значит, был брак детей я не видел потому что четко сам себя программировал на то, что детей не вижу ну и хорошо в плане того, что не то, что хорошо а я себя оправдал, но я же работаю я же делаю классную работу потому что я этим самым обеспечиваю своих детей да, там, семью и вот постоянно я на себе значит, нес какой-то груз и говорил себе, да, я еще ниже я горбаче я еще буду работать, да не надо мне семь 7 дней этих, я буду 2 дня лучше отдыхать, а лучше вообще не буду, мне нужно <с работать, <с мне нужно быть в тонусе, и я четко думал, что тонус, это 24 на 7, это когда ты бежишь, бежишь, бежишь, и потом, когда это случилось, да, благодаря вот просто, мне вот так вот подносили, вот так, а потом просто вот уже передо мной ее поставили, и сказали, слушай, мы тебе даем еще один шанс, последний, если ты не поймешь, то, видимо, мы будем с тобой по-другому уже общаться. И тогда, конечно же, я все осознал. Я поменял город, да? то есть я из Казани переехал в Москву. Я поменял полностью свою профессию. Я кардинально изменил свой режим дня. И первые, наверное, месяцев шесть, знаешь, находясь в Москве, у меня ничего нет. Дети вообще остались в Казани. Uh, меня, конечно, меня трясло, то есть у меня нет там 150 помощников, уже водителя нет, секретаря нет, да, ты так к этому привык, и тут надо самому все позвонить, со всеми договориться, прийти, это такое преодоление себя, нужно, по... начал думать, так, у меня же время есть, начал сам себе создавать какие-то встречи, и потом потихонечку я начал основать, куда я все опять бегу, для чего, мне дали сейчас время, чтобы я это время использовал для себя. Опять же, не для кого-то, а для себя. И там, конечно же, пошли в тему уже книги. Да? Первую книгу, которая именно вместе мы вот тоже mm -hmm. говорили недавно на одном совместном эфире, когда в нашу жизнь пришла книга Сила настоящего. Причем, она, знаешь, она для меня не просто жена, не просто любимый человек. Она, как для меня, такое информационное поле. Накрас книжку у меня. Давай почитаем ну давай и мы читаем тогда и как бы для меня это почитать вместе ну то есть не одну книжку сидя а она читает я читаю и мы как-то обсуждаем потом пришла книга радикальное прощение и вот с этого с радикальным вырос потом радикальное прощение потом еще была империя ангелов и у меня знаешь вот по такому щелчку я понял столько информации а всего лишь 24 часа и вот эти встречи встречи встречи деловые деловые деловые я в это время за там за встречи я ничего не ну как бы ну да, итог какой-то встречи есть, но для меня лично, для моего внутреннего э, состояния, это ничего не изменяет. И тогда, конечно же, мы начали развиваться. И вот э, марафон Лены Блиновской, да, я такая, Елена об этом знает, нам просто месяца два-три, она просто говорила, мне девочки прислали, значит, э, вот такой марафон. Я сопротивлялся, ты не поверишь, как. Для меня был некий марафон, я тут уже и книжки читаю, да, и самообразовываться вроде бы начинаю. И что-то там думать. И тут мне какой-то марафон. Я говорю, какой опять марафон? Ну, сходи с девочками, ну, э, послушайте Лену какая-то блиновская. Нет, только вместе. И э, был момент, когда она просто села и сказала, так, в общем, мне прислали первый урок, мы сейчас с тобой садимся и слушаем. Если тебе не понравится, мы не будем вдвоем. То есть она сказала, вдвоем. Либо вдвоем идем, либо вдвоем это не делаем. И мы прослушали первый Ленин, значит, марафон желаний, где она заканчивает тем, что нужно собрать вещи по всей квартире, и у нас по квадратным метрам получилось, что я должен 500 вещей или 600 собрать. Я говорю, слушай, ну ты вообще понимаешь, что это какой-то ерундовый марафон? 600 вещей собрать, это что такое? Выбросить, не отдать никому, а выбросить, Я говорю, беспредел. Но она как-то настояла, не помню как, я говорю, хорошо. Вот сейчас я пойду в гардероб, и если... я просто такой, спортивный для меня интерес. Думаю, если я сейчас хотя бы половину соберу, то мы пойдем. Слушай, ты не представляешь. Я не, меньше, чем, я меньше чем за час, не выходя из гардероба, какие-то визитки, бумаги, договора, какие-то, не знаю, пакеты, ерунда. Я просто мешок вынес молча и сказал: "Так, я в марафоне, я в деле". Я не понимаю, как это. Но если у меня только в гардеробе набиралось 600 вещей, это, а это же вот здесь, это весь мусор, да? И вот с этого началось. И, конечно же Прям... А это... А это серьезная аллегория. Все случайно. Да, случайно, да, случайно. конечно же. Это аллегория как бы того, что происходит в нашей жизни. Пример того, как надо разобрать собственную жизнь. И очень часто просто за идеальной какой-то внешней картинкой, на самом деле, внутреннее ощущение, ну, как мы говорим, там, несчастье, да, что вроде бы ты все нормально, вроде бы там... И вот здесь ничего, там, и здесь вроде зарабатывается что-то, и это купила, вроде, ну как бы и жаловаться-то особо не на чем. Но ну, ощущение того, что что-то в твоей жизни идет не так, что-то неправильно. Оно идет от того, что ты не испытываешь как бы, вот, вот это состояние счастья. Да? Конечно, ты не, не 24 часа должен пребывать в этом такой ха-ха, а ну, просто, просто чувствовать действительно понимать, что тебе комфортно, ты в комфортных условиях, ты с комфортным любящим человеком, да, которого ты тоже любишь, и, и все вот, как бы гармонично, максимально к гармоничному состоянию. Потому что я считаю, что в этом мире ничего не может быть идеального. Мы, конечно, бесконечно стремимся к этому, но поймать вот этот баланс, эту гармонию, вполне реально. Да. Кстати, я закончу эту историю. Лену Блиновскую тогда вообще не знал, ни она, ну как, бы она познакомила вот через этот марафон. Я куда улетал, сейчас, как говоришь, куда-то улетал. Да, это как как история какая-то. Когда мы куда-то непонятно. Куда ты улетал, да? И сделал репост Лены какой ее историс. И она потом пишет, типа, спасибо за репост, а ты вообще Проходил хоть раз марафон? Я напишу, да. Вот только несколько, буквально вчера там, записались на марафон mm -hmm. и все. И как-то мы начали переписываться с ней, переписываться и потом сдружились, она приехала на день рождения на мой э, с Лешей, с мужем и говорит, вот это бывает один шанс на миллион. Да? Я, говорит, в директ почти никогда никому не отвечаю, но вот что-то увидела mm -hmm. именно твое сообщение, решила тебе написать. Я говорю, слушай, а я никогда на марафонах не был. И вот, <связать> <мы нашли друга. связать> а благодаря уже Лене, представляешь, какой, да, цепочка. Благодаря Лене мы услышали тебя. Мы познакомились с тобой. Причем, я не скрою, что Лена, когда ведет свой финансовый марафон вместе с тобой, она сразу говорит, что моя подача и подача Ани, она совершенно разная. Она да? да. есть она конечно, <связать> отличается. Будьте готовы. Да. Я тебе клянусь, я первые, наверное, два первые две лекции меня прям колбасило да то есть я я знаю вот, да. но, я, но я четко вот когда уже э, ты осознаешь для чего тебе надо я понимал, почему меня колбасит что я что я хотел услышать да это другой человек другая подача но мне человек которому я доверяю это дает если да я хочу это до конца пройти и он, я тогда был как раз у универсиада была в неаполе у нас универсиада идет да я езжу по каким-то объектам слушаю, значит, тебя, э, у меня не хватает времени, опять же, я там себе придумал, что мне не хватает времени. И мы прям, я помню, с Леной пару раз я прям звонила и говорю, Лена, это что за херня? Какие кошельки я сейчас тут должен создавать? Зачем мне это нужно? И представляешь, когда она засмеялась, yeah. я ей, наверное, минуты две высказывал все, я говорю, зачем мне это нужно? Просто объясни. Она смеялась, говорит, Игорь. Ты просто вот сейчас красавец. Мне говорит, нравится, что из, тебя, из тебя это все просто как фонтан. Да. И вот после ее слов я такой, а, это же как круто, я, действительно, и это же я сейчас чищусь. Поэтому благодарю тебя, что ты с нами. Мы на самом деле мы очень благодарны, потому что мы буквально вот закончили твой марафон Автор жизни, который, конечно, очень... Классный. Очень всем советом, друзья, кстати. Он действительно таким простым просто языком, ты понимаешь такие прям бытовые моменты жизненные, которые вот тоже, я вспоминаю сразу эту аллегорию с мусором когда ты начинаешь mm -hmm. разбираться дома, и все так, вроде бы сверху чистенько, а там за диваном вообще-то валяется такой склад, mm -hmm. И тут, и, и как бы, и ты начинаешь просто, проходя э, подобные такие вот, э, конечно, марафоны, вообще раскрывать свою жизнь совершенно по-новому. Да, жизнь поворачивается другим, другими mm -hmm. гранями, совершенно однозначно она становится прямо блестящей. И качество жизни, да, и уровень жизни повышается поэтому огромная тебе благодарность <с> да, да, да, вам и спасибо и... за теплые слова да, да. По последним по моему заданию у тебя про служанку принцессу и королеву да, да. значит я как-то ну я еще не, не дошел до этого момента значит то говорит старшему сыну на кухне произносит эту фразу и старший сын такой останавливается и говорит это гениальная фраза Гениальнее. я ничего не встречал <с> А сколько ему лет? Ему 13. Значит, служанка проигрывает? Служанки проигрывают. Служанки. Нет, нет, не так. Мы ее уже интерпретировали немножко. А, вы по-своему, да? Ну, грубо говоря, то есть запомнили просто, что смысл такой, да, что грубо говоря, да, служанки проигрывают, принцессы выигрывают, а королевы вообще не соревнуются. Они просто не соревнуются, да. да. Я, кстати, когда увидела от тебя перепост, но ну, там еще бывает от мужчин э, перепост, это я подумала, что елки, такая фраза, ее как-то по-другому не скажешь, но хочется и очень сделать иди-секс. Я думаю а, да. сейчас над этим. Ну, можно просто сделать два варианта. Каждый человек ее интерпретирует по-своему. Мне она комфортная, почему? понятен посыл, что да. это придуманы да. женщины. Да. Но, но, но, Слушайте, я, знаете, вот <смех> еще хочу, Игорь, сказать о том, что э, каждый человек, ты говоришь, вот мне давали шанс, мне показывали и так далее. Знаешь, человек, который не готов это увидеть, сколько бы ему не показывали, он этого не увидит. Леонардо да Винчи говорил, что есть люди, которые э, не видят есть люди, которые видят, когда им показывают. И есть люди, которые просто видят. Вот. То есть, вот какая-то три категории людей. Наверное, тот человек, который видит, который был Леонардо да да, он просто видел и как-то понимал, у него как-то информация трансформировалась, он мог еще и воплощать это все перерабатывать. Конечно же, безусловно, гениальный человек был. Да? Но есть и люди, которые сколько бы им ни показывали, зеркала ставили. В ситуации э, ставили. <свят> совершенно им это бесполезно. Но ты разглядел эти ситуации, научился из них выходить, это круто. То есть ты к этому был готов <свят> совершенно <но> знаешь. Нюша, <свят> у меня вопрос, знаешь, еще какой? А, мне кажется, что профессия певицы она заключается в сумасшедшем количестве тренировок и обучения. Как спортсмены, которые готовятся к соревнованиям, к Олимпиаде, для mm -hmm. того, чтобы пять минут выйти там, сделать какое-то упражнение, они годами тренируются. Также у меня есть да. такое представление о том, что у тебя жизнь э, должна быть похожа. То есть ты работаешь над собой, над своим голосом, над э, номером, над выступлением, над песней. Э, в, в твоем представлении соотношение вот этого вот, тренировка, подготовка и выступление, сколько примерно оно занимает? О, вообще, это, это, конечно, сложный вопрос. А ты вот, когда сейчас говорила про тренировки спортсменов, это вообще тоже мне а, безумно близкая история, потому что у меня сестра чемпионка по синхронному плаванию. Олимпийская. Олимпийская чемпионка, да. Это потрясающе. Это важный момент. И я, как никто другой, просто тоже наблюдаю всю жизнь за ней, и мы параллельно как бы идем, она чуть-чуть младше меня, и я вижу как, какой-то адский труд, конечно. Я, мы всю жизнь вот так параллельно двигаемся, и были такие моменты, когда даже мы откровенничали друг другу, и она мне говорила, слушай, я иногда вот так тебе завидую, ну, раньше там в юном возрасте, потому что она с 7 лет начала тренироваться, получается, у нее шесть дней в неделю тренировки по 8 часов в воде и еще одна часовая тренировка на суше то есть но ну, четыре часа первая тренировка не подплывает бортику это, это просто Шел. ну для меня это я вообще не представляю а -а -а. что это такое какую нужно иметь силу воли как вообще-то все выдерживать плюс как бы эффект такой день сурка а потом, конечно, я проводила параллель со своей жизнью. Потому что действительно, да, в моей профессии тоже есть такие моменты, где нужно максимально а, упереться во что-то, повторять, делать. И нужно тоже определенную силу воли иметь, и усидчивость. И, конечно, ответ прост. И с моей стороны, и со стороны моей сестры нужно безумно любить то, чем ты занимаешься. Только таким образом... Только через вот эту любовь а, ты можешь остаться да, в этом деле, в этой профессии. И поэтому в моей ситуации, так да, как я безумно люблю этот процесс, да, я нахожусь на сцене, то есть у меня была закольцовка такая. И я изначально обладаю характеристиками очень самокритичного человека. Mm -hmm. И изначально у меня был большой страх а, вообще выйти на сцену. Ну, у меня наследственный, в принципе, по папе. Uh, да и вообще, наверное, у меня вся семья очень боится сцены, хотя все поют, mm -hmm. <связывая> и получилось так, то, что uh, папа этот страх себе не переборол, он, собственно говоря, не стал артистом в итоге, uh, но он остался как бы, композитором и продлил как бы свой путь уже через меня, то есть он uh, mm -hmm. uh, всячески был рядом со мной. И, конечно, я, выходя на сцену, после того, как я переборола уже свой страх, хоть как-то, да, там, тряслись коленки, но я все равно выходила, потому что я понимала, что я не могу не выходить. И через вот это преодоление на, на сцене, то есть, как бы, когда там, три минуты я что-то делала и после этого смотрела на себя со стороны, конечно, у меня возникало огромное количество вопросов, что там я не, не так движение какое-то, там я не так спела, как хочется, там я еще волнуюсь, и волнение еще мешает петь. И, в общем, mm -hmm. вот это огромное количество вот этих вот претензий к себе стимулировало меня максимально продолжать работать над собой и по сей день. А, то есть это такой бесконечный процесс, и а, ради того, чтобы на самом деле достичь а, состояния полного кайфа на сцене, то есть вот расслабление и кайфа, все вот эти вот из, из, из, изнуряющие тренировки, да, все вот, все вот эти вот оттачивания там того же вокала, э, танцев, всего для того, чтобы быть и на сцене расслабиться, и кайфануть, и это состояние передать абсолютно зрителям, то есть состояние полного такого потокового состояния. И... То же самое у моей сестры, то есть когда мы говорим про mm -hmm. серьезнейшие тренировки, которые она терпит просто годами, и я не представляю вообще, как, каково это, и она то же самое говорит, для того, чтобы один раз выйти на Олимпиаде и кайфануть, и, то есть, и сделать это, и получить первое место, и быть гордой за свою страну, ну, в общем... Выливается это все именно в такие. Супер, моды. очень интересно, очень круто. И я еще один вопрос у меня есть и перейдем к вопросу наших читателей. Существует такое распространенное мнение на сегодняшний день, что для того, чтобы быть певицей сегодня, совершенно не обязательно обладать какими-то вокальными данными какими-то яркими, да? что любой голос, как в фотошопе, можно сейчас подкорректировать на электронных каких-то вот этих да в, клитрах, да, да, в программах, и, значит, любой человек может спеть «Были бы деньги», как, ты, как профессионал. Я понимаю, что это миф, который ходит просто по в окружении, ну, в факте, да? Я кстати, как не это не сказала, сложно. что это миф, на самом деле. Да. Такие так, <с complete> случаи действительно есть? Но, uh -huh. э, во-первых, э, когда такой продукт появляется, да, либо так, такая исполнительница, да, людям, которые хоть немного разбираются в вокале, им сразу это видно, им как бы это понятно. Uh -huh. э, но дело совершенно на самом деле не в этом. Э, дело в том, что э, вот сейчас, я раньше тоже как-то мне этот вопрос очень сильно ну, как сказать, ну, волновал, наверное, да, то есть волновал с точки зрения некой, как бы, тоже несправедливости, мне все время казалось, что почему то вот иногда у таких людей больше что-то получается, да, а мне там, допустим, со своими данными иногда намного сложнее добиться чего-то, да, и прийти куда-то, а у них там появляются раз, и появилась возможность какая-то, раз, еще что-то. И казалось, что это немного как-то несправедливо. Но на сегодняшний момент, конечно, я понимаю, что в жизни все абсолютно справедливо. Каждому свое. И на самом деле ситуация такая. То есть, во-первых, любой человек может заниматься тем, чем он хочет. Это абсолютный факт. И как иногда нам кажется, что... А, ну, вот, допустим, у меня было раньше большое убеждение, что для того, чтобы заработать деньги, нужно очень много работать, вот прям вот, вкалывать, прям вот потом и кровью просто, там вот, ну, грубо говоря, вот, как моя сестра, там, каждый день в тренировках, там, каждый день в борьбе, грубо говоря, и так далее. То сегодня, опять-таки, я понимаю, что ты можешь разрешить себе просто иметь деньги. Как эти деньги придут, как это получится, абсолютно... Это уже другой вопрос, это вопрос формирования Вселенной твоего желания. И э, сейчас я понимаю, что действительно любая девушка, по большому счету, которая даже ну, немного умеет там, петь, обладает какими-то данными, которая просто искренне пожелает, что я хочу там, петь, я хочу стать певицей, дальше это желание будет воплощаться. То есть, она, по большому счету, может даже и не ходить и не учиться на вокал, да. Но при этом она станет певицей. Не факт, что людям будет нравиться. Это тоже другой вопрос. Да? Тоже, да, Но, да, да. Да. Но стать, ну, да. исполнить свое желание абсолютно любой человек может, если очень сильно хочет. А другой вопрос, здесь уже к Балиновской тоже, правильно загадывайте свои желания. Да, там очень много бы последствий. Но, опять-таки, на сегодняшний день я понимаю, что то, что можно очень легко обрисовать именно с точки зрения зарабатывания денег, как к тебе приходит финанс, через сложный труд или через легкость, да, как ты себе это разрешишь, как ты напишешь свое убеждение, да, и сформируешь его для себя внутренне, также все остальное в других желаниях и соответственно, там не знаю, что касается разных профессий, да, ну, дальше уже свободно все. Супер, исчерпывающий ответ, спасибо и очень главное, что смысл, на, смысл, многогранный. Да, супер. Игорь конечно же. Тебе вопрос такой: сейчас, сейчас, что тебе дает чувство радости от жены? Чем Нюша тебя цепляет и не отпускает? Вот что? Чем завораживает? Чем вдохновляет? Вот такой вот вопрос. Ну, я бы, наверное, сказал, что у каждого, в любом случае, свой вдохновительный какой-то вот аспект, да, у партнера. Угу. И э, какое-то время я, наверное, также, вот, возвращаясь в то состояние, которое у меня было, я, наверное, получал определенный какой-то внутри стимул, но я четко осознавал, что если я вот так вот, например, от нее заряжаюсь условно, да, то я как-то хотел от нее что-то за это потребовать. Ну, то есть не то, что потребовать, но вот типа я иду к тебе навстречу, да, вот я вот расту, но ты, наверное, тоже должна мне что-то взамен дать. И когда приходит. Осознавание, что взамен ничего не надо ждать, что вот эта безусловная любовь, которую ты получаешь, и когда ты кайфуешь от того, что твой партнер, он развивается, да, вместе с тобой, у него что-то получается, и ты вместе с ним радуешься, и причем и не переживаешь, если есть какие-то неудачи, а вместе этот вопрос обсуждаешь, находишь какой-то вариант, да, и идете дальше. И вот мне, конечно, вдохновляет то, что она у меня, она никогда, ни при каких обстоятельствах не кинет, не опустит руки. Да? Она всегда находится ну, для меня в таком вот состоянии глубокого убеждения, что сегодня это наилучший день. И что с нами случилось, это наилучшее, что может с нами случиться. И если мы хотим дальше, где-то там себе рисуем какие-то красивые горы, будущее, то мы сегодня в этом настоящем должны такое же будущее себе нарисовать. И она в этом плане меня безумно вдохновляет. Я благодарю судьбу, что, конечно Субеж. же, и я четко просто начал понимать, что она мой коуч, и я ее коуч. И вот этот вот, знаешь, в отношениях очень часто, часто даже задают некоторые люди вопросы в комментариях у нас в постах, что как с любимым человеком, вроде бы все хорошо, и вот всему недавно женщина написала, мой карантин, а, значит, карантин разбил мой брак. Я говорю, ну вот, да -да, сейчас, карантин, да. Да, сейчас, соответственно, карантин виной всем, но главное найти кого-то третьей стороны. И я, наверное, опять же говорю, не скрываю, что несколько лет назад, 4-5 лет, я бы тоже, может быть, так и подумал. Но сейчас, конечно же, все совершенно по-другому. И когда ты плаваешь с удовольствием в воде, да, просто, неважно, она холодная, горячая или теплая, ты просто получаешь это неудовольствие, потому что это твоя вода, вот это, она моя стихия. И вот этим всем сказ... Супер. Все сказано. Супер. И тут, кстати, вот следующий вопрос, конечно, я даже не буду особо его комментировать, да, но вот он прямо очень в тему звучит сейчас. Приходится ли в семье кому-то уступать? А можно вот я, я отвечу? Да. И я еще даже добавлю, потому что я бы тоже с удовольствием ответила на вопрос, если бы он, да, был, да. Если бы он да. автоматически возникает, что, что Конечно. меня да, да, да, да, да. заинтересовало и вдохновило в Игоре. И на самом деле я сейчас четко понимаю, что я вообще влюбилась в то, что он автор своей жизни. Хотя тогда мы вообще не понимали, что это ну, такое. Да. Но меня поражало просто насколько он человек сказал и сделал. И, да, и не от того, что он олигарх, и у него есть огромное количество mm -hmm. там, денег, да, чтобы воплотить все эти желания, а конкретно от того, что возникавшие там, у меня какие-то желания, и при том тоже они далеко не всегда материальные, у него воплощались просто вот так. Я что... этого никогда не осознавал. Но они были да, настолько искренние и он настолько сильно этого хотел, Видимо, на тот момент, что меня просто поражало, как так может происходить, как так получается, что это за способность талант у человека. И просто в Игоре вот какая-то такая источник такой искренности и отношения, вот как бывает у детей, когда видишь маленьких деток, когда он смотрит на мир, и он такой непосредственный, искренний и непосредственный, то есть какое-то сочетание такого отношение к миру. Супер. А второй вопрос... Я, я... Да, второй вопрос. Приходится ли вам кому-то уступать? Да, вот как у вас в этом? Да. Вот дело в том, что тоже последние, наверное, полгода, когда мы поняли, что мы абсолютно не случайно друг друга встретили, да, и угу. отношения это тоже, как и все вокруг – это долго, долгоиграющая такая игра и работа, ну, в хорошем смысле работа, то есть это как бы приятная такая работа, мы стали настолько бережно относиться друг к другу, да, и возникавшие какие-то состояния ссоры мы совершенно по-другому трактовали для себя. То есть каждый в этом видел отражение своих слабостей. Мы уже понимали если происходил конфликт, кому над чем нужно работать. Потому что ты сначала что-то mm -hmm. сказал, а потом уже понял, что ты сказал на самом деле себе сейчас, а не, а не партнеру. Ты сейчас себе надавил на Ахилес пету, Вот она mm -hmm. у тебя, вот она, смотри mm -hmm. какая. И дальше иди с ней работай, грубо говоря. Mm -hmm. Посмотри ее, пойми, откуда она там растет и так далее. И я очень давно, у меня второй сингл, кстати, в моей карьере песня «Не перебивай меня», которая, на самом uh -huh. деле, была еще тогда написана абсолютно на эту тему, То, что там есть такая фраза, ну, то есть, не, не, не в песне есть фраза, а я, на самом деле, всегда позиционировала эту песню с точки зрения того, что любящие люди очень часто как бы слушают друг друга, но не слышат. То есть, uh -huh. вот отношения это есть, когда мы, да, мы общаемся друг с другом, но очень важно, это так же, как смотреть, и понимать, да что, да, что в этом ты видишь, и что-то делать еще после этого. Точно так же, то есть, как бы любая ссора, любой конфликт для нас это повод диалога, и диалога даже не между собой, а именно с собой, вместе с собой, uh -huh. чтобы посмотреть, что это за слабость, откуда у нее растут ноги, как с ней надо поработать, и, соответственно, потом не повторять этого же там, конфликта, да, потому что это все указывает нам. Но самые такие да, ну, я обычно, наверное, может быть, слово "уступать" поменял на слово "слышать", то что вот мы сейчас да, говорили. То есть, не, не надо уступать никому, надо слышать. Если ты уступаешь, ты значит в себе что-то должен подавить. Это прекрасно, потому что если мы вернем, ты совершенно прав, потому что если чуть-чуть спойлер про автора жизни, да, и про слова, то уступать это как раз агрессивное слово. Уступать это сделать шаг назад и так далее, да. А когда слышать, это взаимообмен энергиями, это э, найти какой-то вариант, в котором победители будут оба. Это совершенно другая энергетика. Спасибо. Да. Нюша, скажи, пожалуйста, ты собираешься ли э, на гастроли, я так понимаю, по городам, например, в Питер, что? Какие у тебя я вчера смеялась над этим да. словом, да? В очередной сегодня... раз. Стабильность самое смешное слово современности. Окей. А, но ну, а говорим... вообще планы у тебя какие-то есть задумки, ну, творческие. на сегодняшний день, конечно, в плане каких-то выездов вы действительно не можем ничего спланировать, но пока на uh, какое-то время заложники определенной ситуации, но я в этой ситуации, конечно же, выбираю uh, возможность uh, расти, возможность uh, изучать для себя что-то новое, то, до чего, возможно, не доходили руки. Вот самое время, вот оно сейчас, прям дано как никогда. И классный еще период, кстати, мы подумали, uh, когда буквально первые 2-3 недели прошло, uh, и мы оба давали себе какие-то обещания, ну, каждый сам себе внутренне. «Ой, я, я вот хочу там пораньше вставать», «Ой, я вот там хочу что-то там делать». И в итоге проходит, проходит три недели, и мы такие сидим. Слушай, ну ты понимаешь, что это же совершенно неискреннее желание, если мы уже три недели не можем их ну, да. В жизнь. Да, давай себе как бы не будем уже врать, давай уже будем жить действительно тем, чем хочется, и то, что актуально на сегодняшний день. Поэтому, конечно, помимо личностного роста и духовного развития, я, безусловно, стараюсь творчески сейчас что-то предпринять, сделать в силу возможностей домашних своих, готовлю какие-то интересные решения, да, для данного времени, поэтому, безусловно, и для своих поклонников, для своей аудитории я, конечно же, обязательно что-то новенькое в ближайшее время буду выпускать. Но я считаю, что сейчас, сейчас, в любом случае, мир меняется. Вот сын, сын, буквально, по-моему, вчера рассказал, что какой-то рэпер американский дал 45-минутный либо часовой концерт, 12 миллионов, рекордное количество зрителей побывало. Причем, по-моему, даже за деньги, да? То сейчас да, это меняется. Да, видела, сейчас, да, сейчас это все полностью меняется не только а, вот, в связи с карантином, отношения в семье. Отношения сейчас поменяются в мире, в принципе, даже к бизнесу, да? и, и к этому надо быть не просто готовым, это нужно принять. Все, другой мир. Все, зарабатывали по одному, надо быть готовым зарабатывать по-другому. Пели на концерте для 700 человек э, или там для 1000. Все, другой мир. Включаем телефон, готовимся к концерту. У тебя смотрят не 1000 человек, а тебя смотрят десятки миллионов по всему миру. Yeah. Другой подход. И это очень круто. Это очень yeah. круто. Это и вправду, и... Э... Многие да. люди, конечно, расстраиваются в нынешней ситуации. Меня эта ситуация радует, честно. Потому что действительно пожелать. Хочется всем пожелать созидательного состояния в данной ситуации, и стараться находить каждый день что-то, за что можно поблагодарить, за что. А, даже за какие-то ситуации, которые кажутся трудными, да, и действительно, ведь сейчас многие а, и браки будут распадаться, да, и люди будут кардинально менять там, профессии свои, да. Но очень важно понять, что все это идет во благо. И даже если тяжело в сопротивлении, как история Игоря, да, знаешь, да это ему да. тоже казалось, что его просто кидают в воду и он учится плавать. И зачем это как бы происходит? Но на самом деле Побуждение как бы нашего создателя, они всегда, они всегда проявляются как любовь к нам. И очень важно э, это распознавать, исчитывать как любовь и заботу, даже если это идет через ситуации, где там сопротивляешься, которые ты как бы не хочешь проходить. Но все это идет для того, чтобы мы просто двигались вперед и росли. Конечно. Сейчас такое время прямо для переоценки ценностей. Именно ценностей внутренних, да. То, что было раньше важно, сейчас становится совершенно бессмысленным и неважным, но зато больше обращаешь внимание на людей, которые рядом с тобой находятся, кто как к этому относится и так далее. Очень прямо вот время очень эффективного личностного роста, опять-таки, если человек к этому готов и если он это, это видит. Да. Так, да. вот вопрос такой тоже интересный. Есть ли в вашей жизни такой человек, к мнению которого вы прислушиваетесь всегда, как к авторитетному? А тут не указано, кому вопрос, но вот я думаю, что прямо мы все втроём можем ответить на этот вопрос. Давайте, начинайте! Да, можем. Кто первый? Ну, я могу начать говорить об этом. Конечно, вообще долгое время в моей жизни были определенные авторитеты, включая, безусловно, моих родителей, безусловно, моего папы. Но спустя какое-то время и уходя в личностный рост, я, естественно, все больше и больше стала понимать, что не бывает авторитета полного, то есть, да? Есть вообще в мире есть истины определенные, которые едины, и они, они есть везде. Ты их можешь отыскать в разных религиях, да, в разных направлениях, в психологии там где угодно, потому что эти истины они всегда будут откликаться. Они и есть, как когда бы, правда, если можно так mm -hmm. в принципе сказать, да. То есть и очень важно не зависеть никогда от мнения кого-либо, потому что э, в этом ну, тоже, получается, позиция автора, она и заключается в том, чтобы как бы воссоздать некий свой мир, в котором ты э, сам решаешь, да? как ты себя ведешь, как ты себя чувствуешь, через что, через какие там, испытания ты хочешь пройти, через какие не хочешь. Да? И э, на сегодняшний день, конечно же, в моей жизни есть вдохновляющие примеры, как я вот говорила в самом начале нашего эфира. Безусловно, я обращаю внимание, я смотрю, но даже если вдруг появляется в моей голове желание, и я понимаю, что нет такого человека, который желание это воплотил, я не буду отступаться от этого желания, потому что я могу быть первой, кто это желание воплотит в жизнь. Прекрасная позиция, чудесная. Игорь, есть добавить? Есть да, здесь солидарен. Я могу сказать, что авторитеты, они, конечно же, наверное, есть у каждого, но не надо думать, что один авторитет, он на всю жизнь, да, у нас авторитет становится мама, папа, потом это может быть учитель, потом это может быть твой друг, потом шеф по работе, не знаю, кто угодно, и это круто, когда появляются в твоей люди жизни, к которым ты можешь прислушиваться, вот я совершенно согласен, что не должно быть так сказали, ты прыгнул, да, не подумав. Да. Да, классно, есть люди, которым Действительно хочется просто слушать то, что они говорят, и это как-то постараться применить. Вот в моей жизни сейчас тот этап жизни, когда я все могу полностью рассказать со своей любимой женой и взять от нее максимально ту информацию, которая мне нужно. я этим э, очень доволен и счастлив. Конечно же, есть люди в бизнесе, партнеры, к кому ты прислушиваешься. Но опять же, есть прислушиваешься, а есть поговорить, и максимально, чтобы ты понимал, что все, что ты сказал, это не послушали вот так вот, да? Ну да, ну да. Ой, блин, попал ты. Не разошлись. А послушал искренне, да? Ощутил твою энергию внутри и с тобой просто поговорил. Не обвинял тебя, не искал тебе каких-то оправдательных речей, а просто выслушал и просто одним словом может тебя так включить, что тебе эта проблема, она прям при тебе... Вот мелкие кусочки раз рассыпаются, вот это круто. Вот, когда есть такой человек, это круто. У меня есть такой человек. <свят> <свят> Супер. У меня, я про себя скажу, да, я все время ищу учителей. Я все время учу людей, у которых я хотела бы чему-то научиться. Да? Это люди, как Нюша, ты сказала в самом начале, да, ищешь примеры, на которые ты хочешь быть похожим или воплотить какие-то идеи, которые им уже пришли в голову. Да, вот таких людей я ищу. И, безусловно, раньше в детстве, Игорь, как ты сказал, конечно, было множество разных авторитетов, но потом со временем я поняла, что все мы люди, и каждый может ошибаться. Поэтому беспрекословных авторитетов, конечно же, нет. Но людей, у которых хочется учиться, я не просто не есть, я их ищу все время, каждый день. Конечно, Хорошо. я думаю, да, за счет того, что просто мы все находимся как бы на этой планете, и да, возможно, здесь есть святые люди, но мы, скорее всего, даже не знаем, где они, да. И каждый учитель, он тоже человек, поэтому он тоже совершает определенные ошибки, получает опыт, и просто об этом не нужно забывать. Mm -hmm. Так, а скажите-ка, пожалуйста, есть ли у вас какие-то важные семейные традиции? Вот я знаю, например, в Америке и вообще и в Европе тоже есть какие-то определенные правила, которым принято, которые принято соблюдать, и это якобы влияет на отношения, на традиции, это укрепляет. Соблюдаете ли вы правила какие-то или вы следуете? Каким-то своим внутренним порывом. Вот как-то так. Ну, я думаю, что мы э, прям вот по течению плывем. Нет такого. Сегодня сделали, через год обязательно это же сделали. Мы начали вот отдыхать огромной семьей, просто огромнейшей. Да? Мы вывозим всех детей, родителей, отдыхаем. Но наступает время, когда мы говорим, так, взяли друг дружку и погнали вдвоем куда-нибудь, потому что надо быть вдвоем. Поэтому вот именно, наверное, какая-то некая традиция, что вот в один день, там, через каждый год, что-то одно, мне, мне кажется, это некое зацикливание, да? то есть ты возвращаешься в одну и ту же точку. Когда у тебя, наоборот, есть традиция просто быть в хорошем внутреннем состоянии, это круто, и каждый день ты это состояние добиваешься разными вещами, неважно какими. И здесь же тоже главное, что вот те же дети, если им ты говоришь, что вот традиция, например, да, каждый, условно, Новый год ты должен быть с родителями, должен, должен, должен, должен. Хорошо ли ты, плохо? Ну, может быть. Но у него, я, рано или поздно появится тот момент, скажешь, папа, я хочу к друзьям. Нет, традиция наша, будешь сидеть здесь, давай сюда всех своих друзей, да, да условно. И вот этот маленький, мне кажется, да, это, естественно, в каждой семье по-своему. В нашей, на мой взгляд, мы так прям течем вот по течению. Сложились обстоятельства, мы смогли все вместе собраться, это круто. А обстоятельства такие, что у одного такие желания, у другого другие. Это тоже замечательно, главное, чтобы в этот момент всем было очень хорошо. Я думаю, что, просто если дополнить, да, просто любая традиция, это все-таки, наверное, пошло от некого уважения к предкам, да, к своему роду, и, говоря про традиции, хочется тоже говорить именно в созидательном, в таком положительном, да, uh -huh. контексте, то есть соблюдая какие-то определенные традиции, да, как, допустим, ежегодно проводить Новый год дома, да, либо, допустим, традиция по утрам медитировать вместе, да, или идти Это в личный свой вместе, вместе. именно, да. То есть, ну, как бы некие, ну, можно все равно это назвать, там, традиции нашей можно, семьи, можно, да. да, но просто важно, опять-таки, да, понимать, что всегда это идет в положительном контексте, и если ты вдруг эту традицию когда-то решил, там, нарушить, то есть это тоже не должно тебя огорчать, а в данной ситуации так вот, как мы, например, легки на подъем, да, мы можем... Сделать так, мы можем решить и в какой-то момент понять, что не хочется Новый год да, дома исправлять, хочется что-то поменять. Но это будет расценено не как там, неуважение к предкам и к традиции, а как все-таки э, просто возможность сделать исключение из правил. Я думаю, что традиции иногда знаешь, у некоторых пересекаются вот... А, с какой-то свою верностью. То же самое, вот мы это не сделали да. вместе, а потом что-то произошло. А, -а, а вот видишь, подвох. мы вместе этого не сделали, и сразу эту традицию сделали крайней. То же самое, что вот кошка mm -hmm. перебежала, черный, да. все, нашли, догнали, перед собой ее все вымыли, стерли. Mm -hmm. Уйти отсюда. Да? Ну, Поэтому... Супер. Да. Я тоже за разрушение традиций в хорошем контексте, в созидающем контексте, да, лишь бы всем было хорошо. Да, То да. Есть если вы не хотите соблюдать традиции, то и ладно. Наш эфир заканчивается. А ты знаешь, 30 говорят, 30 в Инстаграм, 30... в инстаграм, да, инстаграм да. говорят, что закончил э, прерывать час. Да? Вот мы сейчас сможем с тобой проверить. Можем поэкспериментировать, но я буквально несколько дней назад проводила эфир, и было, у меня там заканчивалось 15 секунд. Ну, хорошо. Но на всякий случай. Скажите, да, мы сейчас проверим. А, давайте я тогда задам вам еще вопрос. И если судьба, то вы успеете на него ответить. Как вы миритесь с популярностью каждого у противоположного пола? Потому что вы же оба такие талантливые и красивые. Кто первый? А зачем? Меня всегда удивляла мириться. Наоборот, можно восхищаться и принимать. Я вот принимаю эту ситуацию, хотя, опять же, не сразу мне это удалось, но я сейчас принимаю, потому что я вижу, когда, и я понимаю, что мой любимый человек получает энергетику во время того, когда на нее смотрят люди, они восхищаются ее талантом, и она после этого сияет, но я буду сиять в 20 тысяч раз больше. Поэтому я mm -hmm. просто принимаю, и я, наоборот, готов всячески делать, чтобы она еще больше, больше становилась популярной и много людей смогли увидеть ее творчество, потому что для нее это а, тоже некая огромная батарейка. Помимо того, что есть много зарядных устройств, там как и дома mm -hmm. и так далее. Но для нее это огромная подзарядка, как солнечная батареи. Поэтому я здесь Супер. только готовлюсь. Прямо ус... а вот большое уважение, Игорь, к тебе за то, что ты поддерживаешь э, свою супругу в этом, потому что... Ну не каждый человек на это готов. Я не про мужчину, женщину сейчас, а вообще про то, что встречаются такие пары, где тяжело кому-то из Ложно супругов называть. смириться именно вот с популярностью. Но я думаю, этой что даже если вдруг случается такая ситуация, что ты видишь, что твой партнер он идет в рост, да, и тебе от этого некомфортно, мне кажется, это в первую очередь говорит о том, что у тебя есть потенциал догнать, а то и перегнать своего партнера. И здесь очень важно вот эту энергию некого там раздражения и какой-то вот, да, чего-то отрицательного трансформировать в рост, да, в свой собственный, значит, если тебе от этого некомфортно, значит, ты понимаешь, что ты должен оказаться где-то там же. И это просто развязывает руки, чтобы работать над собой и дальше идти. Ну, это если есть желание, потому что если партнер не хочет Да, желание и потенциал. Чтобы это еще в соревнования не переросло. А, вот теперь, видишь, давай меня догонять. Теперь я вот так На два подписчика в Инстаграме больше, чем у меня. Слушай, ну я был прав. Да, ты был прав, это здорово. Но... Нам все равно в любом случае пора уже заканчивать. Ну, да, спасибо конечно. вам большое, что вы мы пришли ко мне в гости. Я надеюсь, что мы с вами повторим, может быть, на какие-то другие темы нашей эфир. Большое вам спасибо. Да. Я очень была рада вас видеть. Да, Всего да, хорошего, да, творческих да. успехов, успехов в бизнесе, роста. Пусть это время будет для вас очень плодотворным. И эффективно. Спасибо. Благодарим, благодарим. Да, Анечка, благодарны. Я бы хотел всем нашим э, подписчикам, со стороны меня и жены, кто посоединились, очень советуем. Переходите к страничку Канны Калантерной. У нее, помимо марафона, который мы сейчас прошли, мы да, он, вас, он вам перевернет жизнь. Поэтому там не один марафон у Ани, их э, много. Поэтому, Анечка, мы искренне, прям искренне хотим, чтобы у тебя тоже э, количество твоих участников твоих марафонов, оно просто было исчислено не десятками, не сотнями, а миллионами, потому что ты делаешь Благодарю. очень, Благодарю, очень спасибо. полезное спасибо. дело, ты делишься своим опытом, и для некоторых этот опыт, он явно меняет их жизнь, хотя бы если один человек поменялся, я думаю, уже не Благодарю. один поменялся благодаря твоим марафонам, это круто, поэтому искренне тебе благодарность. Да, мы восхищаемся твоим талантом, действительно, создавать такие структуры, в глобальном смысле менять мышление людей и повышать уровень их жизни, соответственно, делать их счастливее. Да. Спасибо вам большое. Обнимаю. Будьте и все счастливы, друзья. Пока. Всем благодарим. всех благодарим. Пока-пока.